Кто-то написал комментарий, а, видать, до упокоя неупокоева доходит помаленьку, что за метлой следить нужно. Так да, писец, у них ничего нет. Ни свидетельства, ни удостоверения, ни приказа, вообще ничего нету. Предоставляет приказ, что структурное подразделение города Сургут устроен. А в Сургуте нет такого подразделения. Куда он устроен? С какой зарплаты? Ноль! Ну. Зачем? Чтобы разобраться в этом вопросе, он вообще сотрудник, журналист, или он просто частное лицо, который пользуясь, возможно, в корыстных целях законом о СМИ, использует псевдоним, чтобы скрыть свою личность. Чтобы на него никто не мог подать в суд, вновь придумать несуществующую секту живых человеков. Это организация экстремистского сообщества. Мы сталкиваемся с новым видом мошенничества. Данный вброс был сделан с целью вымогательства последующего денег. ПНД предлагали перепиши на нас квартиру, и я сам тебя отсюда выведу. Известного доктора шантажировали статьями в СМИ. Вам, Кому вам? По принципу равноправия я предоставил паспорт. Можно вашу увидеть? Судья Тихонова подказалась показать свой паспорт. При этом судьи носят черные мантии, похожие на другие мантии. И вместо Конституции ссылается на Библию. Извините, извините, так кто сектанты? В Екатеринбурге пришли уже два адвоката. Мы не только глядывались, чуть шею не свернули. Кто-то, кто там? Слово секта это направление движения людей, которые не согласны с чем-либо. Пять раз возразила в Судебного заседания. Получается, сама себя записала сектанты, что ли? А почему вы тогда не придумали новую секту, лидер секты, возражающий адвокат? И новый ответчик Карчи Евгений Николаевич. Псевдоним не упакою. А будьте добры, представьте, пожалуйста. Вы Евгений, не упокою. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. Ни удостоверение журналиста, ни редакционное задание, ни устав. И кидается телефонами в сотрудников суда. Ребята, ну вы же нарушаете закон. Блин, я журналист, так и так. Вообще, иметь ли он право использовать псевдоним, не упокоит. Ответчики признали наличие личной неприязни, карчи. Что это за журналист, который стесняется? Вот удостоверение журналистов. Принят на работу на безоплатной основе. Там не указана сумма, а зарплату скрывают. То есть они хотят сказать, что он безоплатно трудится, как и я. Не упокоит Евгений, тоже признавался, что он живой человек. Вы человек? Египет. Живой? Да, скорее всего. То есть вы из живых человеков? Я, в принципе, человек. Так он что, тоже сектант, что ли? А почему он сам себя не называет сектантом? То ну, я думал, что не упокоит, придет, но он не пришел. Понимаю, что если камеры выключат, отбить начну. Слово «секта» носит нейтральный характер. У меня возражение. Можно любого назвать сектантом, что ли? общая декларация прав человека и статья 2 Конституции РФ. И получается, что, отменять надо? Что секта является высшей ценностью? Это абсолютный абсурд. Всем привет! Сегодня расскажу о новой информационной атаке с возможной целью вновь придумать несуществующую секту живых человеков, придумать ее лидера и сфабриковать основу для уголовного дела по статье 282.1 УК РФ, это Организация Экстремистского Сообщества. Все бумаги к видео по ссылке. Напомню, как это было в 2018 году. Первым делом вышло множество статей, более 30, в основном на ура.ньюс, э, за словами «секта». Сначала они писали «движение», потом «группа», потом «с признаками секты», потом «секта», а потом уже отдел по борьбе с терроризмом и экстремизмом заинтересовался. Все по накатанной. Начались незаконные задержания и аресты. Без уголовного дела ОМОН дважды взломал дверь, побили меня и отца, изъяли все вещи, пытали электрошокером два пакета на голову. Без возбуждения уголовного дела. Пытались вменять статью 282.1 УК РФ, это организация экстремистского сообщества. Незаконно сдали в ПНД и удерживали 62 дня. Очень важный момент. Потом поясню. В ПНД предлагали перепиши на нас квартиру и я сам тебя отсюда выведу. Пока был под арестом 22 суток в камере и 62 дня в ПНД, всего 84 дня не выходя на улицу, сотрудники отдела т.п. по борьбе с терроризмом и экстремизмом активно использовали мои и отца телефоны, симки и аккаунты, вели переписку с моими контактами и провоцировали на совершение правонарушений и преступлений, использовали телефоны для совершения платежей, посещали сайты экстремистской направленности. Из психушки вышел по решению полиционного суда решение первой инстанции о помещении в ПНД, на принудительное лечение отменено полностью, то есть по факту никакого принудительного лечения не было. Лечения не было ни де-факто, ни де-юра. Заявление о преступлениях написано выше третьего этажа, ни одного уголовного дела не возбуждено. Результат маленький, но есть. Ушли в отставку начальник МВД города Сургут Ерохов и мафиозный клан Бабушкиных разоблачен, это зам Ерохова. Начальник Следственного комитета города Сургут Ермолаев запрещает знакомиться с 12 томами материалов проверки, произносит фразу «давайте без закона» и кто-то с телефона Следственного комитета вызывает оперативно-следственную группу. Приехало 5 полицейских и журналист Неупокоев, который произносит фразу «у нас с ними договоренность». Пытались менять подделку документов. Видео можете посмотреть. Был суд над прокурорами города Сургут Балиным и прокурор Хмао, это Батвинкин. Если коротко, можете посмотреть видео Сургут, город без дверей. А если более подробно, то 4 видео Сургут в кругу первым. Вторая волна продолжалась на протяжении всего этого времени, с 2018 года. Они не оставляли попытки придумать эту какую-то секту. В интернете периодически появляются статьи и почти все ссылаются на Википедию. Википедия не несет ответственности за публикуемый материал. Авторы скрывают свои имена. На сайте Википедии в самом низу есть ссылка. Так и называется «Отказ от ответственности». Там написано «Википедия не гарантирует достоверность». И самое главное, домен зарегистрирован в США. Сегодняшнее видео о следующем. 2 сентября 2022 года, в прошлом году, в пятницу, жители города Сургут сходили на прием в Следственный комитет города Сургут к начальнику Ермолаеву по вопросу применения просрочного шовного материала во время операции в травмцентре города Сургут. Было прооперировано как минимум 202 пациента. Он сказал, что всех примет, выгнал всех из кабинета и вытолкал журналиста в локоть. То есть применил физическую силу. Жители вынесли вотом недоверие и вот вотом утраты чести всему Следственному комитету города Сургут. Ситуация вокруг Трам-центра очень серьезная. Там больше 33 видео уже вышло. На канале Сургут Сургутнадзор можете посмотреть. Если коротко, то за полтора года ни одного потерпевшего так и не нашли. В том числе и детей младше 6 лет. Операции проводились с использованием строительных шуруповертов вместо стерильных медицинских дрелей просрочка вплоть до 20 лет. Осенью 2021 года за два месяца самоубийства медицинских сестер. Два самоубийства медицинских медсестер. Сейчас идет судебный процесс. Прошло уже 10 заседаний о доведении до самоубийства одной из сестер. Все СМИ игнорируют процесс последние четыре заседания. Так, возвращаясь вот к этому визиту, да, суббота выходной, В воскресенье. Журналист Антон Николаевич Булгаков от имени СМИ Камчатский регион направил заявление о преступлении, это Уголовно-процессуальный кодекс, с признаками состава в части 2, части 3, статьи 144, воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста, 53, 285, 286, УК РФ в действиях Ермолаева ВП. Так, само заявление приложено тоже и доступно в Телеграм-канале. На следующий день, в понедельник, 5 сентября, на сайте ура.ньюз, Появилась статья автора «Неупокоил гения под названием «Лидер секты СМАО жалуется генпрокурору РФ на начальника иск То есть что он сделал? Он преуменьшил степень заявления. Да? Заявление о преступлении – это уголовно-процессуальный кодекс, а жалуется – это 59 ФЗ. Совсем разные масштабы. В статье есть такие фразы. Руководитель секты «Живых человеков» Антон Булгаков из Сургута. «Движение «Живых человеков» прославилось скандалами в банках и силовых ведомствах». Свои действия активисты объясняют религиозными мотивами, какой религии не поясняют. В их заявлениях и поведении можно найти признаки секты, то секта, то признаки секты, непонятно. Так, Булгакова осенью 2018 года арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение. Опа, разглашение медицинской тайны, а по факту-то отправили это незаконно, вот, вот сюда надо слово вставить «незаконно». А вот это он вообще не, слово лечение, он не имеет права разглашать. Ну, по факту его не было никакого лечения. А Во-первых, это недостоверные сведения. Во-вторых, он не имеет права такие сведения вообще сообщать всем. Это разглашение медицинской тайны и нарушение неприкосновенности частной жизни. Статья 137 УК РФ. Редакция СМИ УРА.РУ и Неупокоев дважды проигнорировали досудебные требования удалить статью, опубликовать опровержение и провести служебное расследование. 3 декабря прошлого года был подан иск о защите чести и достоинства с требованием признать недостоверными сведения, порочащими честь и достоинство и опубликовать опровержение. Но это еще не все. И в течение двух недель... В статье «Легким движением руки», неизвестно чьей, «Легким движением руки» фраза «Лидер секты живых человеков» плавно превратилась, «Брюки превращаются», превратилась, «Превращаются брюки» в элегантного житель Сургута, «В элегантные шарты То есть по факту признали недостоверность сведений. Простите, маленькая техническая неувязка. А что это они? Если есть лидер секты, да еще и живых каких-то там человеков, а что они это? Сначала публикуют, а потом это, как говорится, задний включает. Это как-то. И самое главное, они начали вот выгораживать начальника следственного комитета. Фразу на начальника из ССК они заменили на высокопоставленного силовика. Неизвестно из какого ведомства. И неизвестно кого. То есть пытается выгораживать Ермолаева. А я предполагаю, что именно Ермолаев заказал эту статью, чтобы вот не отвечать за свои действия, что он применил физическую силу к журналисту, когда ему, ему хотели за это. Здесь человек примерно пришло, жители города Сургут, а он их просто сказал, что примет, и просто всех выгнал, вытолкал. Ну, после этого Евгений написал, что «О, наконец-то на меня обратили, хоть кто-то обратил на меня внимание». И ему был задан вопрос – «Вы всегда публикуете недостоверную информацию с целью привлечь к себе внимание». На что он ответил «пруфы». Ну, то есть, по-английски «пруф» – это доказательство. В общем, они почистили все опасные слова, типа «лидер секты», там, «руководитель движения», там «религиозные мотивы» и все остальное. И 10 марта 2023 года за четыре дня до первого заседания прислали вот такое возражение на исковое заявление. Значит, адрес истца они написали... Профсоюзов 37 – это адрес Сургутского городского суда. То есть, насколько мне известно, председатель Сургутского городского суда – это Кузнецов Геннадий Анатольевич. А они пишут, что Булгаков Антон Николаевич. Адрес указан Сургутского городского суда. Возможно, техническая ошибка. Уточним. Так, вот они пишут, что не подлежит удовлетворению, так как иа.ура.ру – является ненадлежащим ответчиком, но судья это все проигнорировал. В не доказан факт распространения. То есть они надеялись, что они все поудаляли, с следы замели, и все. Скорее всего, нотариусов всех сургутских обзвонились, поспрашивали, про а ура.ру там никто ничего не фиксировал, нет, никто ничего не фиксировал. А, ну все, значит, у него ничего нету. Понеслась. И они смело пишут, истцом не доказан факт распространения, и самое главное, пишут, сведения, опубликованные на сайте юра.ру, соответствуют действительности. Вот они три версии, вот так вот полностью. В общем, вот эта, которая справа, это третья, последняя версия, вот она на 10 марта, на момент возражения. Тут было написано житель Сургута, житель Сургута, то есть вот это вот соответствует действительности. Если следовать логике, то если это соответствует действительности, то вот эти две предыдущие версии не соответствуют действительности. Они сами признали факт того своими действиями, что внесли изменения, и последняя версия соответствует действительности. А две предыдущие, получается, не соответствуют действительности. Дальше они пытались отнекиваться от сайта ура.ньусы что не является юридическим лицом и не владеет сайтом с доменным именем ура.ру. Но потом я им показал выписку с Роскомнадзора, и там конкретное указание на доменное имя ура.ньюс, и привел нормы права, что сетевое издание без этого домена невозможно зарегистрировать, и любые изменения в имени этого домена обязаны уведомить Роскомнадзор. То есть это прямая взаимосвязь между сайтом ура.ньюс и информационным агентством ура.ру. Дальше они приводят нормы права, согласно которым ура.ру не является юридическим лицом и не может быть ответчиком, только учредитель ООСУМК. А дальше они конкретно пишут, что вот эти три фразы, которые они поудаляли, данные сведения отсутствуют в публикации по указанному в исковом заявлении адресу, Нету их там, нечего типа оспаривать. А то, что я им прислал оригинальную версию, они пишут, не представляясь возможным установить по какому адресу, были опубликованы оспариваемые а истцом сведения в том контексте, который изложен. А во втором заседании они все-таки признали, что их редактора редактировали эту статью. А также не следует, что оспариваемые сведения имеют отношение к истцу. То есть они персону Антон, Булгаков Антон Николаевич хотят сказать, что типа, это не то же самое, что в статье написано Антон Булгаков. Пытается соскочить по неполному соответствию персональных данных. А дальше они пишут, что, естественно, не обладая специальными знаниями в области лингвистики, ну, типа, не могу проводить делать какие-либо выводы. Но при этом позволяют себе самостоятельно делать подобные выводы. Смотрят словарь, там, трактуют. И пишет, что слово «секта», руководитель секты, лидер секты в любом случае не свидетельствует о нарушении неким Антоном Булгаковым действующего уголовного законодательства. Во, они сами, сами эту взаимосвязь построили. Лидер секты и нарушение уголовного законодательства. Дальше они ссылаются на энциклопедию Википедию. Я потом расскажу, что это за Википедия. Приводят цитаты из этой Википедии, причем не указывает, кто автор, когда опубликовано. Если вы сами посмотрите, там миллионы изменений, там авторов наверное, штук 40, наверное. я предполагаю, что это так называемые спецагенты системы, которые по неизвестной чьей указке фабрикуют подобные статьи, на основе которых потом все СМИ трубят, что в общем идет конкретная фабрикация нового экстремистского сообщества. Вот они сами пишут, основателем движения выступил бывший владелец компании Антон Николаевич Булгаков. Основатель движения. Так, дальше читаем. Дальше они про Ермолаева пишут, что почему-то 2 февраля, и тут вот 2 февраля, хотя было направлено 2 сентября, то есть дата вообще неправильно указана. Подал заявление, нет, не заявление, там заявление о совершенном преступлении в соответствии со статьей 141 УПК РФ. А они пишут, ну просто заявление и все. А дальше они пытаются оправдаться, немножко приоткрывая свой источник информации. При проверке информации корреспондент Ура.ру, кто именно не пишет, связался с пресс-службой прокуратуры ХМАО почему-то, где ему подтвердили поступление вышеуказанного заявления, не заявление о преступлении, а просто заявление, и его регистрация, а также о том, что по данному факту будет проведена проверка в общем порядке. То есть, как я так понял, по закону 59 ФЗ. То есть, они опять уклоняются от учета совершенных преступлений. А теперь читаем внимательно: как сообщил источник в силовом ведомстве, то есть у них свои источники, везде, в прокуратуре ХМАУ, тоже подтвердили, жалоба зарегистрирована, именно жалоба. Видите, опять не сообщение о совершенном а именно жалоба. То есть, 59 ФЗ все переводит. По данному факту будет проведена проверка, то есть в будущем еще не проводится. А вот эти события об уточнении информации могли произойти только 5 сентября, потому что заявление о преступлении было подано вечером 4, а вечером 5 уже вышла статья. То есть вот это все было в понедельник 5 сентября. Жалобы они зарегистрировали как жалобу сразу, хотя у них три дня на регистрацию. То есть они уже зарегистрировали, как, это, как уклонились от учета совершенных преступлений. По данному факту будет проведена проверка в общем порядке, то есть 59 ФЗ, все, уклонились, рассказали в ведомстве. В следственном управлении СК Пахмау сообщили, что все обвинения Булгакова беспочвенные, физического и иного давления на него не отказывалось. А как вы имеете право заявлять, что беспочвенные оснований для проверки нет, если прокуратура еще даже не провела проверку? Прокуратура будет проводить проверку, а Следственный комитет сразу уже заранее заявил, что нет ничего, ничего не применялось. Но на видео-то все видно. Можно, ну, здесь, можно я? Есть, уже 7 минут. Забирать. Не трогайте меня, приду. пожалуйста. Я сейчас Руками приду. меня не трогайте, пожалуйста. Господи. Вот так вообще, типа, вот нет, а вот так мы работаем, а мы а так разговариваем. А вот эту фразу, что вы отправили в ПНД, в ПНД на принудительное лечение, и из лечебницы он вышел... Это они оставили, Ну, им еще придется доказать, что лечение было, посмотрим, как у них это получится. А дальше они пишут, там они писали, что основатель движения, а тут является одним из основателей движения. Основатели один или один из основателей, то есть, основателей несколько получается. Но это опять они на Википедию ссылаются. На Википедии кто угодно может написать, что, что угодно, и вот они на это все ссылаются. А также является заместителем главного редактора средства массовой информации информационного агентства Камчатский регион. Молодцы, сами взаимосвязь устраивают, сами признают, что статья именно про Антона Николаевича Булгакова. Опять же ссылается на Википедию и на видеозапись телеканала НТВ от 2018 года. Благодарствую, теперь и в других СМИ есть. А дальше пытается выставить Булгакова Антона Николаевича как административного правонарушителя злостного. Он все, это, все четыре дела подняли, незаконные задержания. Мы это все обжаловали, ну, бесполезно. Ни в какую не хотят признавать что там. Ну, там статьи 19.3 и 1.20.1 мелкое хулиганство. Хотя по факту ничего не было, видео это доказывает. А у них никаких доказательств нет. Дальше пишет, 19 октября 2017 года действительно был госпитализирован в психиатрический стационар, то есть они тут под текст, типа он был больной, в недобровольном порядке, и был выписан. Из него на основании апелляционного не выписан, а выпущен. Вот, когда, вот смотрите, что подтверждается, ответом Сургутской клинической больницы номер 07 – номер такой-то смотрим этот ответ был получен 21 декабря и тут они пишут вот чернова это его главврача она пишет иные ваши требования не могут быть выполнены в связи с выпиской вас из б.у. согласно постановлению суда ахмала такого-то года вот когда они меня выпускали говорят вот чернова мне при всех говорит мы вас выписываем я говорю не выписывайте а отпускайте. Она говорит, нет, выписываем. Я говорю, по факту никакого лечения не было, ни кололи, ни пичкали, никакого лечения не оказывалось. Поэтому не выписывайте, отпускаете. И все, И она больше не, ничего не смогла возразить. Дальше в качестве доказательства, что они приводят, что есть видео, выход из психушки, но сам выход из психушки не доказывает, что там лечение оказывалось. Они это преподносят, как будто, вот смотрите, он там был. Он не просто так там был. А дальше сами ссылается на норму права, обзор практики, рассмотрение судами дел по спорам защите чести и достоинства. Ответчик обязан доказать соответствие действительности оспариваемых высказываний с учетом буквального значения слов в тексте сообщения. То есть необходимо им доказать именно слово «лечение», а они пытаются, но они не могут доказать лечение. И они пытаются доказать какую-то выписку, выписка, знаете, вот может быть реестр, ну, мало ли, может быть реестр у них там, отдельный журнал, они незаконно удерживают их в ПНД. И вот именно оттуда они выписали. Возможно так, я не знаю. Ну, в общем, они просят отказать в полном объеме. Но не тут-то было. Он думал, что раз они отредактировали статью, да, то никто не сможет доказать, что там носились какие-то изменения, и что оригинал присутствовал в интернете. Нифига подобного. Нашел как минимум три способа доказать, что статья была опубликована в оригинале и пробыла в интернете минимум 69 дней в оригинале. Интернет помнит все. Для тех, кто не знает, webarchiv.org – очень полезный сервис, который хранит и сканирует периодически интернет и сохраняет все статьи, все версии статьи. Ну и нотариус помощь, нотариальная услуга есть э, заверить факт присутствия статьи в интернете. Так, сравнительная таблица. Три версии. Вот она, таблица сравнительная. Значит, сначала это был в заголовке лидер секты ИСХМАО. Потом они поменяли лидер движения. Видать, что-то секта им слово не понравилось. Они поняли, что можно ответить за это слово. И они заменили на что? Просто житель Сургута. И начальника Следственного комитета спрятали. Высокопоставленный силовик какой-то. Под заголовок они также слово «секта» заменили на «движение», а потом вообще его удалили. Автор тот же, дата публикации та же. В самом тексте статьи «руководитель движения живых человеков» они ну, сначала не, не меняли, а потом заменили на «житель Сургута». И в конце статьи вот, «движение живых человеков» прославилось скандалами в банках, и силовых ведомствах, выкладывая записи конфликтов в, соцсеть, в соцсетях, в свои движения активисты объясняют религиозными мотивами. Сначала они вот эту, стать... вот эту фразу вырезали, что рели... религиозные мотивы какие-то есть, а потом совсем вот этот абзац удалили. То есть такая вот маленькая безобидненькая статейка получилась. Но информацию о том, что самого же Булгакова осенью 2017 арестовали и отправили в ПНД на принудительное лечение, откуда он вышел по решению суда, они сначала не меняли, а потом ну, как бы видоизменили и добавили новую ссылку, то есть на источник. То есть, типа, это не, это не Упокоев сказал, а, а это там кто-то кто там сказал. Вот я на него ссылаюсь нифига подобного. Это мы дело тоже все раскрутим. Кто такой Неупокоев? Настоящее имя Карча Евгений Николаевич. Действует под псевдонимом якобы журналист Ура.ру. В прошлом журналист, якобы журналист Сургут Информ ТВ. Есть такая программа «Излом» в городе Сургут. Он там заснял, участвовал как минимум в полторы тысячах репортажей. Это полицейские берут с собой журналистов и показывают происшествия по городу. Ну там пожары, аварии, еще что-то. Вот он... С ними вплотную взаимодействовал. Так, он всячески скрывает и не показывает удостоверение журналиста. А если показывает, то некий документ с 10 признаками фальсификации. Кому интересно, можете вот посмотреть 15 видео, плейлист «Не Евгений». Там об этом всем подробно рассказывается. Сам себе сломал руку а голову директора штрафстоянки. Это из материалов дела Это уголовного. Так, Эт, этот же директор якобы сломал, не спину. Хотя я провожу исследования и, в принципе, у меня очень большие сомнения, что ему вообще кто-либо кто ломал в спину. Следственных эксперименты не было по уголовному делу. В суде напал на другого журналиста, кидался чужим телефоном в посетителей суда и чуть не попал в помощника судьи женщина. При этом в качестве журналиста СМИ произнес нецензурное слово на букву «Б», оканчивается на мягкий знак, в здании суда, то есть в общественном месте, при том, что Роскомнадзор считает это слово абсолютно недопустимым в СМИ. Возвращаемся к иску и к делу. Значит, первое заседание было назначено на 14 марта 2023 года. Гражданское дело номер такой-то в Ленинском районном суде города Екатеринбург о защите чести и достоинства в соответствии со статьей 152 ГК РФ. Были привлечены два ответчика, один из них ненадлежащий, по мнению самих же ответчиков, это информационно аналитическое агентство «Ура.ру». Дело в том, что они не являются юридическим лицом и не могут выступать в качестве ответчика. Вместо них должен отвечать учредитель данного СМИ ООО «Сибирско-уразская медиакомпания». Основные моменты первого заседания. Заседание провели в отсутствии истца, несмотря на то, что было ходатайство о невозможности участия в заседании истца и о переносе дела. Сначала провели заседание в отсутствии истца и только потом перенесли его в конце. Отсутствие истца проигнорировали. В первую очередь судья рассмотрел ходатайство ответчика. Ходатайство истца о проведении заседания в отсутствии истца рассмотрело в последнюю очередь. Со стороны истца ходатайства рассмотрения дела в его отсутствии не было, все равно рассмотрели. Допустили адвоката Харисанова Анастасия со стороны ответчика. Какого из двух ответчиков не ясно, сведения в протоколе отсутствуют. То есть вопросы к секретарю тоже. Недостаточно достоверно, по моему, по моему мнению, ведет протокол. В отсутствие истца приобщили доказательства ответчиков, а именно возражение ответчика на иск истца и какое-то видео не спросив при этом изца, Привлекли третьего ответчика, это вот тот самый автор статьи, Карча Евгений Николаевич. Ушло полгода на то, чтобы установить его личность по законам РФ. Это возможно только через суд, уголовно процессуальный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, либо адвокатский запрос. Судья Тихонова проигнорировала ходатайство представителя ответчика об исключении ненадлежащего ответчика информационного агентства «Ура.ру». По закону должны были исключить. Адвокат Ответчика не возражал, что. Ну, судя по протоколу. К сведению была такая организация Общества с ограниченной ответственностью ура.ру, Оно было признано несостоятельным банкротом. В отношении него было открыто конкурсное производство, и оно ликвидировано 20 февраля 2023 года. То есть буквально два месяца назад. Ссылка на статью, кому интересно, почитайте. Небольшое отступление. Домен ура.ру зарегистрирован на имя владельца ООО Энергосбытовая компания «Энергоджин»» город Тюмень. Установлен капитал 110 миллионов рублей. Генеральный директор Назин Дмитрий Александрович. Учредитель Акционерное общество Сибирская Уральская энергетическая компания. Что это? Подконтрольная СМИ, что ли, энергетиком? Работает переадресация с домена ура.ру на домен ура.ньюз. То есть на таком домене вы не прочитаете новости, вас сразу перенаправят вот сюда. СМИ ура.ру впервые создана в 2016 году, ликвидирована 31.08.2021 как информационное агентство. И зарегистрировано вновь, чуть раньше, чем ликвидация предыдущего, с таким же именем и адресом 19 февраля 2020 года, но уже в качестве сетевого издания. Это нарушение статьи 9 закона о СМИ, недопустимость повторной регистрации. Получается, в период с 19 2020 по 21 2021, то есть полгода примерно, было зарегистрировано одновременно два СМИ с одинаковым названием и адресом. Информация о имени владельца домена и о наименовании владельца домена Ура.ньюс теперь скрыто настройками приватности. Эту информацию можно получить только через суд, Уголовно-процессуальный кодекс или адвокатский запрос. То же самое с псевдонимом «Неупокоев». Ну там еще через КОАП. На сайте Ленинского районного суда города Екатеринбург было обнаружено 24 гражданских иска э, КОСМК. Из них 21 на защите чести и достоинства. Из них только один удовлетворен частично – там фигурирует фраза от журналиста Ура.ру «Врач-фашистка». Номер дела указан. По еще одному гражданскому делу о защите чести и достоинства заключили мировое соглашение. Тоже интересное дело. В интернете есть видео, как известного доктора Щадского шантажировали статьями в СМИ. На нескольких сайтах разместили информацию, порочащую его честь, а затем стали требовать деньги за удаление статей. По какому принципу работают подобные сайты-компроматы и как противостоять таким атакам? Шацкий считает, что стал жертвой информационной атаки, а потом и вымогательства. От наших пациентов мы начинаем знать, вот мы о вас там прочитали то, о вас то, мы теперь засомневались, стоит ли делать эти процедуры, не стоит. В итоге администрация сайта согласилась убрать материал в досудебном порядке. Тем не менее, переработанный и отредактированный текст снова появился в сети. Заметьте, мы одну информацию убираем, ее уже скопировали на сайте компромата. То есть то же самое все выкладывают, мы подаем в суд очередной. Сожалеем, что вам пришлось оплачивать взятку суду. С сожалением сообщаем, что решение суда вас не спасет от переопубликации статьи с обновленным текстом на нашем и иных порталах. Предлагаем решить вопрос полюбовно. Это переписка юриста Шацкого и администраторов сайта. Даже после появления судебного решения они отказались удалять компрометирующую информацию. В сталкиваемся с новым видом мошенничества. Данный вброс был сделан с целью вымогательства последующего денег. То есть сначала публикуется статья, естественно, доктор на нее реагирует посредством своих представителей получает решение суда, и вот потом начинается торг, что типа да, удалим, но за дополнительные деньги. Люди пишут, что столкнулись с мошенниками. Сначала неизвестные размещают информацию, а потом за ее удаление требуют денег. Средний ценник 500 долларов. Очень важный момент. Потом поясню. В ПНД предлагали перепиши на нас квартиру, и я сам тебя отсюда выведу. Кстати, вот эта статья, по которому оспаривали сведения, она недоступна, там 404 страницы не найдена. То есть, ура.ру после соглашения мирового соглашения удалили эту статью, а эту статью они не хотят удалять. Трижды поменяли, но не удаляют. По всем остальным, 19 искам о защите чести и достоинства отказано в удовлетворении. Я не знаю, там, там еще надо идти в апелляцию, касацию и Верховный суд, смотреть, чем дело закончилось по каждому делу. Но в первой инстанции вот такая статистика. Это вообще надо отдельный разбор делать, потому что самый первый иск был подан через месяц после регистрации СМИ. То есть они не успели открыться, на них уже иски отправляли. Один из исков подала администрация Сургутского района в отношении защиты чести и достоинства главы Сургутского района Трубецкого. Ого. Была размещена заметка под названием «Угрожает оральным сексом». Подчиненные мэра хотят пожаловаться Комаровой. Ну, администрация проиграла в первой инстанции и в апелляции им тоже отказали. Что там творилось касаться и Верховного Верховном суде, я пока не знаю. Ну, интересная статья. Можете сами найти. Вот ссылочка. Возвращаемся к заседанию. Адвокат ответчика возразил против приобщения истцом в следующих документов: заявление о проведении служебной проверки. Писалось ранее до судебных разбирательств редакции СМИ в отношении действий Карча-Евен. Служебная проверка не была, проведена ответа на это сообщение не поступило. Дальше ответчик возражал против приобщения удостоверения якобы журналиста неустановленного СМИ на имя Неупокоева. Минимум 10 признаков фальсификации. Дальше судья приобщил в полном объеме доказательства истца. Все-таки приобщили вот это все. Вопрос о проведении заседания при данной явке обсуждался. Возражений нет. Ну, конечно, ИСЦА-то не было. Че, кто еще будет возражать? И одного ответчика, ненадлежащего, тоже не было. Провести при данной явке решила. Огла огласили исковое заявление. То есть судья и один из ответчиков. Без истца, Без одного ответчика. Сами между собой поговорили и все. Огласили исковое заявление, ответчик не признал в полном объеме исковые требования. Заслушали стороны только одного ответчика в отсутствии исца и еще одного ответчика. Ответчик признал редактирование статьи редакторами, это очень хорошо. Значит есть какие-то соавторы, кем именно и когда неясно будем выяснять и привлекать в качестве соавторов, соответчиков. То есть ура.ру поступает примерно так же, как в мультфильме «Простоквашино». А здоровье мое не очень. Кто? Лидер секты Смао. Житель Сургута. По мнению представителя ответчика адвоката Харисановой Анастасии, фраза «лидер секты» не носит порочного характера. Че серьезно, что ли? А что же вы сами себя не называете? Ну, пишите так. Это. Слова представителя ответчика адвоката Харисанова Анастасии. Слово «секта» Это направление, движения людей, которые не согласны с чем-либо. Смотрим да, выше, да, вот в этом же заседании. Вот тут она не согласна, да, вот не носит порочную согласию. Не признала, возразила, еще раз возразила. Ну и говорила, что ответчик ненадлежащий. То есть она, вот, получается, сама себя записала в сектанты, что ли? Я ничего не понимаю. А почему вы тогда не придумали новую секту, лидер секты, Возражающие адвокаты, например Вот вам хороший этот заголовок для статьи Лидия из секты, возражающие адвокаты Пять раз возразила в ходе судебного заседания Не согласилась с чем-либо Вообще жесть Представитель ответчика, адвокат Харисонова Анастасия Называет заключение специалиста заключением эксперта То есть она вообще что это не соображает, что ли, что эксперт предупреждается об уголовной ответственности А специалист нет у эксперта намного выше квалификации, чем у специалиста. У эксперта эксперт обязан иметь высшее образование по экспертной специальности, а специалист нет. И он вообще, вот специалист, не, не имеет права проводить экспертизу. Но она, видать, это, не знаю, предоставила заключение специалиста, а в протоколе написано заключение эксперта. Обсуждается ходатайство ИСЦА об отложении заседания. А, вот, дошли, да, то есть это после минимум семи процессуальных действий в отсутствии ИСЦА. Вот они серым выделены, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь процессуальных действий они совершили, прежде чем отложить заседание, в связи с тем, что истец отсутствует. И заявил ходатайство о переносе дела. В общем, заседание продлилось 52 минуты, перенесли на 17.04.2023 в 11.00. Второе заседание состояло 17.04.2023 года, там же в Ленинском районном суде, только с присутствием в Стругутском городском суде по ВКС. Ответчик, ненадлежащий информационно-элитическое агентство «Ура.ру», до сих пор не исключено. То есть, во втором заседании ни они сами, ни их представитель не присутствовал. По идее, должен был прийти главный редактор, либо кто-то по доверенности от главного редактора. Но этого нету. Нету этого ответчика, он вообще не участвует. А в его отсутствии все рассматривают. И его явку никто не проверял ни разу. Так, ответчик-учредитель Ура... данного СМИ О Сибирско-Уральской медиакомпании и новый ответчик Карчи Евгений Николаевич, псевдоним Неупокоев. Сам ответчик Карчий Евгений Николаевич не явился на второе заседание ни в городе Сургут, ни в городе Екатеринбург. Кто-то написал комментарий: а, видать, до Упокоева-Неупокоева доходит помаленьку, что за метлой следить нужно. С самого начала, как проходило заседание, на входе пристав Кабаченко Вячеслав, увидев меня, надел берет на голову. Так он делает последние пять раз, когда я его видел. Пристав у Амар уже третий раз перестал отбирать паспорт себе в руки. Раньше всегда требовал передать ему в руки, иначе не пускал в здание. Это признаки состава статьи 19.17 КПРФ. Это незаконное изъятие документов, удостоверяющего личность, либо принятие документа паспорта в залог. Потом сходил к судье Троевновскому и показал ему, что мои камеры не способны фиксировать, что написано в документах, даже на расстоянии одного метра. Все размыто. Секретарь трижды требовала, чтобы я присел в коридоре. Не получилось. Секретарь пыталась снять копию с паспорта. Не получилось. Паспорт судье показал из рук, не передавая, без снятия копии. Показал. В Екатеринбурге пришли уже два адвоката-ответчиков. Сидели спиной к камере и экрану, постоянно глядывались назад себе за спину и смотрели на меня. Ну, надеюсь, этот адвокат знает разницу между специалистом и экспертом. Действую вслепую, без ознакомления с материалами дела, до сих пор не ознакомлен. Полгода прошло, не, не знаю, что там есть. Ау, есть кто живой в городе Екатеринбург? Помогите ознакомиться с материалами дела. Напишите в личку телеграм. Судья Тихонова по ВКС отказалась показать свой паспорт. Отказалась. Как так? Это что получается? Признаки секты по мнению СМИ Ура.ру. Вот журналист Ура.ру Степыгин Антон написал, называет себя живыми человеками, не носит паспорта. Возвращаемся сюда, паспорт судье показал из рук. То есть уже не подходят под признаки секты. То есть уже признаки недостоверной информации. Дальше фраза представителя-ответчика адвоката Харисанова Ана Анастасия из протокола э, от 14 марта 2023, предыдущего заседания. Они отказываются от официальных документов, паспортов. Так кто они-то, если паспорт показывается? За пять лет более ста заседаний было, и ни один судья, и ни один секретарь ни разу не показали ни один документ, подтверждающий их личность, должность и полномочия. И это у всех. Вы мне можете привести пример хотя бы один. Вот я слышал, да, были такие уникальные случаи, когда показывали удостоверение. И даже был один уникальный случай, когда лицо в черной мантии показало и удостоверение, и паспорт. Все остальные никто ничего не показывает. Ни один документ. Напишите в комментариях, кому-то показали хотя бы удостоверение судьи? Мне вот ни разу вообще ни один документ не показали. При этом судьи носят черные мантии, похожие на другие мантии, да? И вместо Конституции ссылается на Библию. По да, поводу да. суда, вот там судья какая-то, Савельева, или как? -то. Да, да, да. Что да. она сказала? С Библией предусмотрено, что теперь администрация должна решать ваши проблемы, что ли, женщины Или как? Да, мы ну, вообще... Завтра вы еще кого-то родить и еще администрация вам должна. А, Правильно я понимаю вашу позицию? Как сам написал Неупокоев, свои действия активисты объясняют религиозными мотивами, Хотя я, я, я вот не придерживаюсь ни одной религии. Мне нет, я вообще не религиозный. В их заявлениях поведения можно найти признаки секты. Так кто сектанты? Вот смотрите, отказалась показать свой паспорт, да? Носит черные мантии и ссылается на Библию вместо Конституции. Кто сектанты? Идем дальше. Приказе о приеме на работу Карча в структурное подразделение город Сургут замазали цифры, зарплаты полностью. То есть он что, получается, безоплатно трудится? Безоплатный труд запрещен. Статья 4 ТК РФ. Адвокат ответчика, 2 Бабиков Павел, заявил, что редакционное задание на публикацию статьи отсутствует. Свидетельство о регистрации СМИ ура.ру тоже отсутствует. Есть только выписка из реестра Роскомнадзора. А вот у СМИ Камчатский регион свидетельство есть? У удостоверения журналиста есть свидетельства, есть, а у них ничего нету. А еще он заявил, что структурное подразделение в городе Сургут не создано. Есть только в Москве, Екатеринбурге и в Тюмени. Карча принят на работу в несуществующее подразделение города Сургут. Насколько я сейчас понимаю, ознакомившись с делом у истца, с Карча, по-моему, существует какое-то личное неприязненное отношение. Ну, молодец, он признал наличие... Личные неприязни между ответчиком и истцом. Данная информация обязательно будет приобщена к уголовно-процессуальной проверке, которая сейчас ведется в отношении карча по многим статьям УК РФ. Копия приказа о принятии на работу карча без указания зарплаты никем не заверена. Приказ подписан по доверенности, доверенность не приложена, все равно приобщили к делу. Дальше адвокат ответчика заявил, что договора между ОСМК и редакцией СМИ Ура.ру не существует. Был до 2022 года. Дальше суд обязал ответчиков предоставить удостоверение журналиста на имя Карча-Ен. Надеюсь, оно будет без признаков фальсификации. Оригинал приказа о принятии на работу карча Но ну, Получается, в приказе есть цифры, а в копии нету. Это уже признаки фальсификации доказательств. Дальше, устав СМИ, ура.ру, устав ОСМК, а вот в истребовании других документов отказали, то есть трудовой договор на имя Карча, номер такой-то, 6 мая, в ОСМК. Кстати, данный договор подтверждает и приказ о принятии на работу, подтверждает, что не упокоив, устроен как работник. Но вот статус журналиста удостоверяет именно удостоверение журналиста и приказ о назначении. А их нет. И вообще подразделения в городе Сургут нет. Доверенность от директора ОСМК е... Е.Н. Куимовы на Султанову А.З. Тоже отказали. Приказ о назначении главного редактора СМИ Ура.ру на имя Козлова Диана. Отказали. И копии платежных документов о перечислении работодателям ОСМК в налоговую службу Пенсионные медицинские социальные фонды платежей заработника Карча Евгения Николаевича. Если у него там нолик, как он вообще налоги платит? И вообще платит ли он их вот с таким вот трудоустройством, что они договор не хотят показывать? Оба адвоката возражали против видеофиксации процесса и себя. И от имени Карчи тоже возражали. Разрешили мне только самого себя фиксировать на видео, чтобы не нарушать права ответчиков. Какие права могут быть нарушены? Заседание открытое. В городе Сургут был один слушатель. Пожалуйста, приходите, смотрите на них на экране. Но вот на видео нельзя. Не хотят. Стесняются, наверное. Оба адвоката возражали против присутствия приставов для обеспечения охраны. Удовлетворили присутствие приставов в городе Екатеринбург. Получается, что судья Тихонова усмотрела реальную угрозу со стороны двух адвокатов. В Сургуте непонятно, но то же самое было написано председателю Сургутского городского суда и судье Уваровой в Сургуте. Ждем ответа. Неупокоив, может явиться и как в городе Екатеринбург, там уже обеспечили охрану, но он еще может и прийти в городе Сургут. Вот тут обязательно охрана должна быть. Адвокаты ответчиков возражали против экспертизы и предлагали сначала обсудить все вопросы. Где вопросы права, а где лингвистики. Без экспертного мнения они хотели это все обсуждать. Судья сама предложила отправить не все электронные документы, которые у них есть, малая часть материалов дела. В отправке копии дела по почте России отказала. Газ правосудия отсканировать дело тоже отказала. Для ознакомления с материалами дела представителям в городе Екатеринбург судья предложила мне оформить безоплатную доверенность в городе Сургут через директор управляющей компании. Также судья предложила прислать пустой DVD-R-диск. Они запишут все аудиопротоколы и вышли обратно. В общем, заседание перенесли на 18 мая в 14.15, но не попали в техническое окно ВКС. Уже написал ходатайство о переносе. Вот все, что выделено серым, это, в принципе, процессуальные действия, и должно было быть вынесено определение на каждое это действие, чтобы можно было его обжаловать. Но ни одного определения я до сих пор не видел. Так, подытожим. Если они придумали секту живых человеков, да еще и с лидером, то получается всеобщая декларация прав человека и статья 2 Конституции РФ, тут ну, их, получается, что, отменять надо? Потому что ну, несопоставимо понятие секта и Конституции. Ну никак она не вписывается в статью 2 Конституции Российской Федерации, где сказано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. А тут получается, что вот, секта живых человеков будет высшей ценностью, что ли? Я ничего не понимаю. Они это хотят сказать, что что секта является высшей ценностью. Дальше читаем: признание и соблюдение и защиты прав и свобод человека и гражданина. Обратите внимание, что цен, высшей ценностью является человек и его права и свободы, а слова, гражданин в этом предложении нет. То есть гражданин стоит отдельно. Но его права и свободы государство обязано защищать. Но высшей ценностью, вот, судя из -за этого предложения, он не является. То есть есть отдельно. Соединительный предлог «и» он как раз перечисляет, не взаимоисключает. Вот если было указано в скобках гражданина, в общем, это в соответствии с Конституцией это разные понятия. Человек и гражданин. Что это вообще, я не понимаю. Все, кто назывался человеком и пользуется правами человеком, это что получается, все сектанты, что ли? А может выдуманный секта живых человеков это покушение со стороны Карчи на конституционный строй? Пишите ваши комментарии, ссылки приложены на документы, смотрим. Что, вам не поменяли еще? Что, что их то А это Голубинская распорядилась поменять значки. У -у -у. Вот это нормальный значок. Не, он не затерт. Ну, это более-менее читаем. О, так а вы пишете, что затерт он. Он вообще же... не затерт. А я про вас, что ли, писал? Да. да. Да? Ну, раньше, значит, был затерт. Нет, он у меня один. Он ну, не может быть. Ну, значит, на камеру так ловит. На камере видно, что это не читаем. А вы директор когда деваете? Когда на работу приходите? не когда меня видите? Может поменялись? А, только поменялись? Ну, -то. благодарствую. <сёк> я хотел показать, вы беспокоились по поводу того, что видеокамеры это? Нет, мы смотреть не будем. Я просто от специфичных автомобилей не было, чтобы эти документы. Потому что вы... А потом документы... Ну, вы вот после того, как сделали замечание, Тут да, есть? вы <сёк> сами <сёк> показали на камеру персональные данные от а, одного да, из свидетелей. Не mm -hmm. знаю, кто это. Может, обвиняем, может, свидетель. Жанна вот, у меня, видите, вот эта камера у вас направлена очень высоко, и она снимает частные документы, касающиеся персональной данной. Либо немножко поменьше, либо так, чтобы он не попадал. Я вам могу камеру. показать разрешение видеокамеры, не позволяет читать документы даже ну, в вот, на таком разрешении. Раз читать, не читать, мы его не видим. Проходите. Вот так, раз мы ну, просто либо так, чтобы не попадало, либо ее либо в сторону. Как а, да. удобно. То есть, чтобы вот, документы, которые у меня находятся на столе, они у вас в полиснике не попадают Не попадают Спасибо за Но сам факт, посмотрите, что камера с расстояния метра даже не читает. Я, я не спорю. Я потом в департамент тот же самый не объясню, что читает, не читает и тому подобное. Вот, Греха, подожди, я же не прошу ее вообще убрать. Вот, просто либо пониже, то есть, чтобы, скажем так, то, что на столе было, Добро, и, на следующем не, не немножко размазанно. переставлю так, чтобы ваш стол вообще не попадал. Вот, или немножко оценить, я, я не буду ее вообще убрать, то есть, вот только, только привести в соответствие так сказать, да -да -да. Мне не сказали, что вот у тебя персональные данные, что тут на столе раскладываются. Я просто на столе не могу меня положить. Ну, ну, в общем, вы сами, да, убедились? Вы вообще не читаете даже с расстояния Я-то, предполагаю, знаю, а вот по меня что спрашивают. Поэтому, здравствуйте. здравствуйте. У меня нет таких камер за 500 тысяч, как у Собутинформ-ТВ. Вот они могут... Ой, очень, даже. Досконально рассмотреть. Благодарствую. Спасибо. У кого-то разрешение спросили. А что, я должен разрешение? В кабинет заходить, заглядывать. А я не заходил? Присаживайтесь, покажите. Мы вас придушили. В этом да будет присаживать. Я не хочу присаживаться. Что меня при присаживать. Я не хочу присаживать. Я хочу, чтобы меня присаживали. Я вот что, подчиненный что ли? Присаживайтесь, присаживайтесь. Может у вас ваш паспорт, либо копию и оригинал, заверить, Зачем? Потому что мы с вашими личностями отправляем документы ваши в тот суд, которые будут... Отлично же устанавливается в суде. Паспорт с нужно сделать и отправить им. Кому нужно? Вам? И мне. А мне не нужно. Я запрещаю вам копию делиться. Паспорт давайте личность проверим. Я не отказывался, передавать а, паспорт. делать? Сарокопию, да, я запретил. Uh -huh. Не путайте, пожалуйста. Uh -huh. Нет, не пытаюсь. Кому надо? Нет, не пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Открывается судебное заседание, слушается гражданское дело иску Дакова Антона Николаевича к информационно-аналитическому агентству «Ура.ру». Учредителю СМИ ООСИБИРСКО-Уральской медиакомпании о защите чести и достоинства. Кто явился в судебное заседание, представьтесь, пожалуйста. Назовите фамилию на отчество. Явился Булгаков. Представлен паспорт. Назовите фамилию Имя, отчество, фамилия, персоны. Антон Николаевич Булгак. Дальше кто нас населился? Представьтесь, пожалуйста. представитель, Также на основании доверенности и вас объявляется состав суда. Дело рассматривается в составе и судей Тихонова при секретаре судебного заседания Герасимова. Суду доверяете? Отводов нет состава суда. Кому вопрос? Озвучьте, Кому пожалуйста, и что? вам вопрос. К вам вопрос. Отводов состава суда нет? На данной стадии нет. С вашей стороны, пожалуйста, пожалуйста. Вставить из в середине автору записи протокола судебного заседания. Разъясняются процессуальные права и обязанности лица, участвующих в деле, имеют право знакомиться с материалом дела, делать выписки и не снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, Задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам, специалистам, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного заседания вопросам, обжаловать судебные постановления, использовать другие предоставленные законодательства, процессуальные права. Лица участвующие в деле должны образовывать на пользу всеми принадлежащими непрофессуальными правами. Естественно, не правил изменить основания или предметы искусства личных мечты размерского требования, отказаться от Иска. Отвечить правиль признательства, сторону могут окончить дело мировых соглашений. Ну, стороны присутствующих судеб на расписки, заполнив. Вам роман понятный? Кому вам? Вам вопросы. А то, Николаевич. Нет, непонятно. Что? Что вам непонятно? ли я право удостоверить вашу личность, должность и полномочия. А... Перед вами состав судей Тихонова и Райскины дело рассматривают. Я действую в имени Российской Федерации рассматриваю ваше дело. Этого достаточно. По принципу равноправия я предоставил паспорт. Можно ваш увидеть? Это не предусмотрено гражданским процессуальным кодексом. Тогда у меня все вопросы. Что я не расслышала? У меня все вопросы. Все, все вопросы? Хорошо ходатайство обсуждаются. имеется ходатайство от вас поступило несколько ходатайств в том числе также имеется ходатайство со стороны ответчика у меня есть да да есть сейчас секундочку так у меня ходатайство об исключении доказательств так оно касается заключения специалиста данное ходатайство было направлено вчера через Газправосудие, правосудия Ленинский районный суд города Екатеринбург и ответчикам на адресах электронной почты. Смысл этого ходатайства о том, что <кхм> заключение специалиста, я так понял, приобщено к материалам дела, да? Я просто не ознакомился с выгодцами. Нет, смотрите, в настоящее время оно поступило через Газправосудие, да, правосудия, так же как ваше ходатайство, и оно будет вместе рассматриваться со всеми ходатайствами сегодня в судебном заседании. То есть оно еще не приобщено? Нет, сейчас, так как вы истец, вы первые заявляете ходатайство, а потом сторона отвечает, заявляет ходатайство при общении. Тогда вопрос, понятно, как, когда они заявят о приобщении, я оглашу это ходатайство свое, как возражение. Да, хорошо, давайте, да, давайте такую последовательность тогда. Давайте другие тогда ходатайства, пока ваши. Следующее ходатайство по поводу, тоже исключение доказательства это приказ о приеме на работу, Корча Евгения Николаевича, я так понял, он тоже пока не приобщен, да? Так, сейчас посмотрим, сегодня это тоже, да, получается. А да. мы привозим вот это уже, да. Отдельно направлялась? А у нас какой же? Да, все, а, да, направлялась. А, все, Хорошо, тогда тоже давайте такую же последовательность изберем. Ну, добро. Так, относительно ваших ходатайства об исключении доказательств пока отложим, да, до заявления Да, да, да, я вот отвечу. Давайте следующие, отказ... следующие ходасти по Сейчас, секундочку. Об истребовании. Да? Да, давайте об истребовании. Так, тоже все ходатайства, которые я буду сегодня озвучивать, были направлены в сторону ответчиков и в Линский районный mm -hmm. суд через газ правосудия. Значит, у меня заявление об истребовании доказательств. В связи с подготовкой к судебному разбирательству по делу, прошу и истребовать следующие документы, заверенные надлежащим образом. Номер три. Приказ о приеме Карча Евгения Николаевича на работу в СМК Тот приказ, который прислали ответчики, там не указана сумма, документ никем не заверен, доверенность не приложена. То есть ну, невозможно рассматривать. Я потом озвучу эти возражения. Четвертое. Трудовой договор, номер такой-то от 6 мая 2022 года э, в ООО СМК. Э, так, на каком основании трудовые отношения оформлены между Карча и ООО СМК? Пятое. Удостоверение журналиста ура.ру на имя э, Карча Евгения Николаевич. Тоже очень важный момент. Это согласно закону о СМИ, это единственный документ, которые подтверждает полномочия журналиста. Либо паспорт или другие документы, подтверждающие полномочия. Таких документов я у Евгения истребовал многократно, но он ни разу не предоставил. На первый взгляд кажется, что это грабитель или мошенник. А будьте добры, представьтесь, пожалуйста, вы журналист какой компании? Вообще не реагирует никакой реакции, потом...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 Дайте нам пообщаться, пожалуйста. Какой-то журналист с матерными словами и все. Шестое, ред... Шестое. Редакционное задание на имя Карча Евгений Николаевич на публикацию статьи по адресу, адрес статьи указан. Седьмое. Устав редакции СМИ Ура.ру в соответствии со статьей 18 закона о СМИ. Восьмое. Договор между учредителем СМИ Ура.ру и редакцией СМИ Ура.ру в соответствии со статьей закона о СМИ. Статья 18. Так, 9 устав ООО СМК обязательно. 10 э, выписку из реестра Роскомнадзора регистрации СМИ ура.ру. 11 свидетельство о регистрации СМИ ура.ру. 12 приказ о создании структурного подразделения ООО СМК в городе Сургут. Э, я проверял выписку Игрюл, я там больше 300 тысяч э, неких СМК, там, э, я не, не нашел выписку игрул то есть... Э, Подразделение в городе Сургут указано в приказе, который был предоставлен ответчикам. Так, 13. Доверенность от директора ОСМК Е.В. Куимовой на Султанову А.З. Данный штамп указан в приказе о приеме на работу по доверенности. 14. Приказ об утверждении редакционного пункта СМИ Ура.ру в городе Сургут, куда был принят карча. 15. Приказ о назначении руководителя структурного подразделения ООСМК в городе Сургут. Кому он непосредственно подчиняется? 16. Приказ о назначении главного редактора СМИ Ура. .ру. Э, тоже важный момент. До сих пор неизвестно, кто там главный редактор. 17. Приказ о назначении главного редактора СМИ Ура. .ру в редакционном пункте в городе Сургут. Ну и восемнадцатый. Это копия платежных документов. Перечисление работодателем ООСМК в налоговую службу, пенсионные, медицинские, социальные фонды, платежей за работника Карча Николаевич. Так как в приказе не указана зарплата, отсутствуют цифры, получается, он, либо он трудится безоплатно, либо он не, не, не отчисляет налоги. А безоплатный труд у нас запрещен в соответствии со статьей 4 ткрф РФ. Надо разобраться в этом вопросе. В принципе, все. Скажите, пожалуйста, все эти документы запрашивают для каких целей? Какое доказательственное значение по делу вашему они Прямое значение, потому что я до сих пор не уверен, что не упокоив каким-либо образом трудовыми отношениями либо профессиональными журналистскими связан с учредителем и с редакцией Ура.ру. Я не увидел никаких доказательств ни удостоверения журналиста, ни редакционные задания, ни устав. Ну Вообще никаких, никаких взаимосвязей я не вижу. А данные документы позволят точно идентифицировать и установить причину, ну, не следственную, а организационную, правовую связь между неким гражданином Карча Евгений и вообще иметь ли он право использовать псевдоним, не упокоив, в соответствии с законом о СМИ потому что, я так понял, из тех действий, которые он совершает, в том числе и кидается телефонами сотрудников суда, нападение на журналиста было, идут разбирательства в полиции. Его действия, я считаю, опасны для общества, и нужно определенным образом установить связь, является ли данный гражданин самостоятельным лицом, который опубликовал данную статью, либо есть взаимосвязь с редакцией СМИ и учредителем СМИ. Это совсем другие правоотношения. Понятно. Обсуждается ходатайство. А, Давайте по порядку. Уже обсуждается порядка. Приказ о приеме Картия Евгеньевича на работу в СССР будет представлен. Материалы, да. дело дальше, трудовой договор, что мы о том, что мы э, считаем, не считаем, что в данном случае приказа о приеме картики Николаевича на работу будет достаточно, потому что ответчик подтверждает о том, что Евгений вот, Николаевич является журналистом всевозможной компании, и будет выступать в качестве ответчика. Удостояние журналистов также считает оснований предоставлять поскольку приказ о приеме на работу. Ребята, ну вы же нарушаете закон, Блин, я журналист, так и так. Далее. договор нас в свой устав редакции Министерства массовой информации. Также в данном случае считаем, нет необходимости его представлять по делу защиты чести и достоинства, не будет. Устав все государственные компании так считает, нет необходимости представлять, также не имеет отношения к делу выписку за регистрацию регистрации, СМИ. Она есть, э, вот эти данные есть на сайте Роскомнадзора в этом доступе ответ, и, естественно, можно спокойно получить. Свидетельство о регистрации СМИ в УРАРУ, а также свидетельство о регистрации СМИ в когда как оно отсутствует. Есть данные э, взрослым надзора на сайте Роскомнадзора, потому что не зарегистрировано в консервисах массовой информации. А, что касается приказа создания структурного подразделения, в субботу и далее документы, связанные со структурным подразделением в субботу. Мы указываем, что структурного подразделение в Сурбуте не создано. А у нас есть структурное подразделение в Екатеринбурге, в Москве и в Кинзине. А сегодняшний день структурное подразделение как договорно действует в городе Сурбуте. А у нас журналисты работают свободно по всей России, для них не создавать структурное подразделение. А дальше приказ на защиту главного редактора СМИ также считали никакого необходимости представлять документы, не имеют никакого отношения, рассматриваем спору у нас есть ответчик за веселье массовой информации, информационно аналитическое агентство. Мы писали данные журналистики. Мы считаем, что более ничего, с нашей стороны следует приобщать, собственно, платежных документов, в причине работников денежных средств, в том числе за работника. Карча Евгения Николаевич я считаю, что в виду Но более того, там будут раскрыты персональные данные. Насколько я сейчас понимаю, я что то, что будет за инвестицией Карча Евгения существует отличная связь. У меня отношения с министерством с работой Мы считаем, не персональные данные для того, чтобы меньше чтобы, использование использовав У есть такой момент? Ваше дополнение по Да, прошу, прошу обратить внимание суда, что ответчики признали наличие личной неприязни к Арчи Антону Николаевичу Булгакову. Ты в зоопарке был? Там верблюд видел верблюд? Обиделся. То есть, возможно, из этих побуждений Данный факт имеет большое значение для уголовно-процессуальной проверки. Данный факт доказывает прямой умысел и состав преступлений, по которым идет сейчас уголовно-процессуальная проверка. Благодарствую. Так, второе. Вы сказали, что отсутствует подразделение в городе Сургут. Однако в приказе напрямую указано, что принят подразделение города Сургут. То есть он, получается, принят в никуда с нулевой зарплатой. Где он вообще трудится? Каким образом? Он налоги вообще отчисляет? Я требую, я требую предоставить вот эти все документы, чтобы разобраться в этом вопросе. Он вообще сотрудник, журналист или он просто частное лицо, который э, не в соответствии с законом, нарушая закон, э, э, скажем так, пользуясь, возможно, в корыстных целях, э, законом о СМИ, используя псевдоним, чтобы скрыть свою личность, чтобы на него никто не мог подать в суд, никто не мог подать... подать... Под протокол устное заявление о преступлении в соответствии с частью 3 141 ПК РФ. Благодарствую. передавайте нам обозрение, о чем вы что Корреспонденты по закону о СМИ они могут работать в любом регионе России, в том числе и из-за предела Российской Федерации, собственно, корреспондент, для этого не нужно открывать структурное подразделение, если там нет помещения, на этом где работают рабочие места, где он работает. у нас работает собственным корреспондентом без. Мы читаем судьбу. сразу внимание. Нам зрелият представлены корпус «Извайда» в свой музей. Там просто, о чем говорит у нас мы скрыли персональные данные от того, не не имеем дела. Ясно. Суд, встречайся вместе от людей. Качан Николаевич, все-таки имеете или нет? Доставьте, пожалуйста, заявление потеряла диалога. Относительно приказа о приеме на работу. А, вот этот приказ вы заявляете о приобщении. Да, извиняю, а вы просите его не приобщать и да, из состава доказательств? Да, я могу мотивировать. Да, слушаю, давайте тогда вот сейчас относительно этого ходатайства, что у вас пересекающиеся ходатайства по приказу о приеме Карча Евгения Николаевича на работу. Слушаю вас. Так, опять же, ходатайство направлено через ГАЗ правосудия и на электронной почте да. ответчикам. Ответчикам была предоставлена копия документа, так, кавычка открывается, привак, приказ в скобках распоряжения о приеме работника на работу, кавычка закрывается, 6 мая 2022 года на имя Карча Евгений Николаевич. За подписью директора ЕВ Куимова далее копия. То есть копия некого документа. Э -э так, нужно еще проверить, предоставили ли они оригинал для сверения для суда. Копия ни никем и ничем не заверена. Отсутствует печать, э отсутствует надпись «Копия верна», отсутствует указание, где хранится оригинал, и отсутствует фамилия и подпись заверившего заверившего копию лица. Отсутствуют подписи, собственноручные написанные фамилии в соответствии со словарем русского языка и статьей 19 ГК РФ. В данной копии стоит штамп, штамп прямоугольной формы с надписью Султанова А.З. по доверенности от 15.02.2002 года. Возможно, год неправильно указал, там очень трудно разглядеть. Однако, однако сама доверенность ответчикам не предоставлена и не указан и не указано в приказе в качестве приложения. Также в копии не заполнена графа «тарифная ставка», «оклад». Почему-то они дату рождения, адрес проживания, имя, отчество, фамилию они не скрывают как персональные данные, а зарплату скрывают. Зарплата имеет колоссальное значение, потому что, как вот вы сказали, они сейчас пытаются все переложить в сторону личной неприязни, а я хочу доказать, что он действовал в соответствии с редакционным заданием «Ура.ру». то есть тут ответственность нужно четкие границы между ответственностью между тремя ответчиками, либо солидарно, либо во всем виноват карча, либо э, солидарно там, ну в зависимости как суд определит, на ком лежит ответственность. Понятно. Я сейчас предполагаю, что ответчик пытается всю вину переложить на Карчу в связи с э, признанной личной неприязнью. Так, также в копии не заб... Так, как так, тарифная ставка отсутствует. То есть они хотят сказать, что он безоплатно трудится, как и я. Просто чего добиться-то? Вы хотите какую-то правду добиться, но ну, вроде вся страна также повернемся. Чтобы... А вас это устраивает? Да меня устраивает. Устраивает? конечно. Я получаю деньги, я работаю. Так, в соответствии со статьей 4ТК РФ принудительный труд запрещен. Ознакомившись с данной копией, любой может сделать вывод, что карча ЕН якобы, так как копия не заверена ближайшим образом и не имеет юридической силы, принят на работу на безоплатной основе. Как вас, все по-прежнему устраивает? Работаете, зарплату получаете? А, меня все устраивает. Благодарство. Я честно работаю. На основании изложенного исключить из материалов гражданского дела как неотносимое, недопустимое, недлежащее доказательство. И истребовать настоящий оригинал э, приказа, заверенный надлежащим образом, с приложением всех документов, в том числе доверенностью. Благодарствую. Обсуждается ходатайство. Уважаемый суд, я считаю, uh что -huh. можно uh и -huh. следующим образом в основном соседа и приказа для обозрения суда. Стартовая копия, он, он, он ничем не отличается, просто не будет указано, что копия, и суд убедится, что действительно есть оригинал, что картина, заработок, он, заработок, он, вопрос, он не работает. Мы заработали план, мы с вопросом не и все. Таким образом. Понятно. Значит, суд, совещаясь на месте, определил в настоящем судебном заседании ходатайство ответчиков, в части приобщения к материалам дела, копии приказа, удовлетворить, копию приказа, материалы дела приобщить, поскольку в настоящее время иного приказа не имеется. Как только пояснил только что представитель ответчика, оригинал приказа будет предоставлен в судебное заседание следующее. Копия приказа передана суду заверена адвокатом, представителем э, ответчика. Данное, поскольку, данный приказ приобщается в том числе, поскольку заявлено э, стороной СЦА требование об истребовании такого приказа. Приказ в настоящее время представлен. Материалы дела. Относительно ходатайства стороны СЦА о несогласии с формой и содержанием данного приказа, исключении такого доказательства из материала дела, то а, такие доводы уже оцениваются в совещательной комнате при вынесении решения, оценки всех доказательств по своей совокупности. Далее возвращаемся к ходатайству об а изъявлении доказательств. Наступление до журналиста, я сказала, удовлетворить изъявлением. Редакционное задание на имя Корчан. Удовлетворение данного ходатайства отказать, поскольку э, сторона отречка пояснила, что его просто нет. Устав редакции СМИ УРАУ. Э, будьте добры, пожалуйста, материалы дела представьте. Договор между учредителями и редакцией. Э, это у вас о чем это? нет? Вы для чего просите договор? Еще раз можете проговорить. Договор между редакцией и учредителями. Дело в том, что э, учредитель и редакция по законам Российской Федерации – это два отдельных состав, самостоятельных лица. А, и так как учредитель учредил э, информ, информационное агентство «Ура.ру», то между ними э, должны быть какие-то взаимоотношения. На каком основе? Либо на основании устава, либо на… Э, это раз. А еще в уставе должно быть прописано, как они взаимодействуют в дальнейшем. И эти отношения регулируют именно договор. То есть учредитель, допустим, поручает э, э, СМИ Ура.ру выполнить какие-то там задачи определенные. И Ура.ру на основании этого договора поручает через редакционное задание э, своим журналистам-корреспондентам осветить определенную тему. И вот эта вот цепочка, она неразрывно связана. Устав, договор, редакционное задание, удостоверение журналиста и э, на выходе статья. Ответчики, исключая вот эти вот документы все, и возражая против них, они стараются разорвать эту связь между непосредственно исполнителем, публикатором, автором статьи и между собой, чтобы не нести за него ответственность. Я же хочу, наоборот, установить, если эта связь Каков круг полномочий, э, э, компетенции, то есть э, имели ли они право вообще взаимодействовать и на каком основании? Благодарствую. Да, я поняла вопрос. Я объясню. У нас есть 18-я законность. Мы смотрим, что в случае, что учитель устав или заключает договор с редакцией. Значит, зависит ситуация от следующего. А сколько человек работает в редакции. Ранее, до 2022 года, у нас был только договор между э, учредителями и главным редактором. В прошлом году, если мы не замечали, был принят устав, с тем, что у нас уже 800 человек должен он набрал, просто нужно сейчас у нас существует только устав, ну, и он будем уже Понятно. Значит, относительно подаста и договора отказались, сколько договора не имеется, есть устав. Устав, когда в части стремля устава удовлетворено. Устав также требуется и селевшему разницу в меди-компании имеется, уставка, пусть всегда приводит часть кадастров, которые представьте, пожалуйста, выписку из веств, ростов, надзора, регистрация СМИ, пусть и добры, пожалуйста, тоже представьте, сайт и тогда так далее. Представьте, пожалуйста, сейчас мы убедимся. Антон Николаевич для вас. О, как да, адвокат да. сделал. Да, да, да. ну, так, сейчас пойдем. Слегкое с материалом дела. Так, с возвращением приложена выписка из Громского надзора в отношении информационного агентства. В этой части уже получается ходатайство исполнено страны аудитории, поэтому мне подписывать свидетельство о с семейного района. Я поняла, что он отсутствует. Да, пожалуйста, на основании статьи 8 закона при регистрации средства массовой информации направляется регистрирующее уголок выписка о регистрации. Чем, собственно, должен быть дела у если как такое свидетельство? Значит. В этой части суд существенной месяц определил востребование свидетельства о регистрации СМИ ворога казальского структуры месяца, относительно искребного приказа создания структурного подразделения, доверенности от директора приказа о учреждении детекционного пункта СМИ в городе Сургути, приказа назначения руководителя структурного подразделения э, СМК в городе Сургути. Отказать, поскольку сторона отвечка объяснила, что такого структурного подразделения не имеется. приказ на главного редактора СМИ -РУ, и приказ на значению главного редактора СМИ. -РУ в редакционном комплексе будет также отказать, поскольку данные доказательства отношения заявленных тренеров доказательства значения не имеют, являются излишними, структурное подразделение в городе Сургуте отсутствует. Соответственно, главного редактора не имеется относительно на платежных документов и перечисления заработной платы Корча Евгения Николаевича отказать, поскольку в настоящее время рассматривается скоро за чести и, и достоинства, когда не касается доходов Корча Евгения Николаевича. Данное доказательство, доказательство еще по предмету заянных премии не имеет. Давайте дальше, слушаем ваши кадаты, еще у вас имеются. Я предлагаю, да, у меня есть еще три ходатайства. Я предлагаю перейти при общению ответчиками заключения специалиста и обсудить его. А потом я закажу, экспертиз, закажу экспертизу я отложу, отложу дело. анонсистическое заключение. Дорогие, что поддерживают вопросы общения на заключение из 13 направлений, копии заключат. Оригинал уважаем представляю также материалы, что просто заключить. Также, да, у нас устное подарочное оптимое следующих документов. Это копия приказа кремления, который будет то, о Корча Евгении чем номер 111. 재미 дерево на рекрократ filtrate. Торт спортсменный В BILL. Получил только приказ и какую-то стенограмму какого-то видео э, на канале что-то там. Стенограмма рукописи, то есть два только документа. А там я так понял, четыре что ли представлено? У меня их нет. Нет, представлены стенограммы видеозаписи. Это вот у вас что, скриншот э электронной почты или что? Да, уважаемый суд я проясню. Угу. Этого нет у меня. Касаемо скриншота электронной почты, я так понимаю, сегодня будет отрицать тот факт, что он ведется в переписках с представителями Сибирского районного медиа-компании, а также Корча Евгения Николаевича, не получает от меня документы. Соответственно, в мой адрес также поступают документы ходатайства, которые сегодня уже обсуждаются в судебном заседании, и, собственно, подписанности с по собой адресу электронной почты, Антон, Булгар, Руд, Николай. И этот факт, естественно, сам знает. А Обсуждается это? ходатайство при общении доказательств. Смотрите, электронное письмо о том, что вам направлялся приказ из стенограмма видеозаписи. Копия приказа приобретала уже материал делать. Стенограмма видеозаписи приложена. И скриншот электронной почты о вашей перепиской с представителем ответчика. Скриншотов у меня нету, я не могу сказать, что там, я же не вижу этого всего, я отреб, требую отказать, до тех пор, пока не отправят мне. Понятно. А вы-то просите приобщить только за подписи, в Да, поскольку все отрицают э, э, свои наименования, не просит, но представит качество, да? Понятно. Совещаясь на месте, предъявил кадатство удовлетворить в части, приобщить к материалам дела, копию электронного на направления, копию приказа, которая сегодня у материала дела числе и также копии стенограммы видеозаписи. При общении копии э, скриншота отказать, поскольку данная копия не направлялась в настоящее время в уст, и естественно, шел право высказаться рад. относительно данного доказательства. но сторона отлично решена данного права на подъявление следующее судебное заседание. Так, относительно ходатайства о приобщении доказательств в виде у меня возражение. Да, слушаю вас. Приобщение доказательств в виде заключения специалиста и ваше ходатайство об исключении данного доказательства из материала. дела. Слушаю ваше возражение относительно приобщения данного доказательства. Нет, у меня возражение относительно предыдущего действия, председательствующего. Вы не спросили мое мнение о том, возражаю я при общении двух вот этих документов. Я возразил по третьему, но по двум э, стенограммы и, при, и приказ вы не спросили э, мое мнение. Я возражаю. Как... Хорошо. Вы, тоже, вы, вы просто не высказались относительно двух документов, вы подтвердили их получение. Поэтому я подумала, у вас нет возражений. Слушаю ваше возражение... Я возражаю именно против стенограммы. Приказ-то вы уже приобщили, и я в принципе не против, потому что это прямое доказательство, что ну, у меня есть свои причины. А по поводу стенограммы я не вижу смысла ее приобщать, там ну, ни одного дока... неотносимого, недопустимого, каким образом оно это все относится к делу. А, ну и что, что там кто-то себя по-другому называет, использует псевдоним, допустим, какая разница, я не понимаю, для какое это отношение имеет а, к делу. Что там написано, что лидер секты там, или а, руководитель движения живых человеков, или что-то, что там, какие слова относятся к делу? Не, не по существу, возражает. поскольку данные видеозаписи длится более часа, нами представлены минуты, которые имеют по нашему мнению существенное значение, из которых мы себе суд осмотреть данную видеозапись в рамках данного -за заседания. Только в данных целях представлена данная сценарная драма, она специально экономит рассмотрение времени и мы считаем, что данная сеть программа способна жить для общения, для деловых переговоров. есть еще, да, слушай. Возражаю. Если вы вчитаете стенограмму, там написано, что с такой-то такой-то минуты доказывает иные обстоятельства, но какие конкретные не указаны. То есть, либо пускай перепишут эту стенограмму, да, какие конкретные обстоятельства они там указывают и чем мотивируют это. Либо просто отказать при общении. Ну, я не вижу там ничего, что относится к существу, к предмету иска Вообще никакого отношения не имеет. Сделаем дополнительную видеозапись, которую уже приобщено материал дела. Переходим к следующему ходатайству о приобщении доказательств виде экспертного заключения специалиста и возражений и ходатайство стороны о само исключении данного доказательства из материала дела. Слушаю вас. Так, э, ходатайство об исключении доказательств э, по поводу заключения специалиста. Ответчикам было предоставлено некое заключение специалиста. 71-23 от неизвестной даты Дата подписания не указана и оформления. Там только дата начала и дата окончания экспертизы. А насколько я знаю, по аналогии с протоколом в МВД, там, в Следственном комитете, должна быть еще и указана дата подписания данного экспертного заключения. Я говорился, заключение специалиста. Так, от неустановленной организации, то есть отсутствуют обязательные идентификаторы, такие как ИНН и ОГРМ. На печати они нечитаемы, в шапке не указаны. За подписью специалиста Троицкая Татьяна Александровна. Далее заключение. Так, к данному заключению приложен диплом бакалавра на имя Троицкая Татьяна Александровна по специальности юриспруденция номер 030900. от а 26.06.2015. Далее диплом. В соответствии с приказом от 12 сентября 2013 года номер 1061 Министерства образования и науки об утверждении перечней специальности и направлении подготовки высшего образования для проведения сертификации по экспертной специальности автороведческая экспертиза 2.1 исследования письменной речи языка языкознаний и литературоведения необходимы базовые профессиональные специальности. Такие как, их всего три, 45.03.01, это филология направления русский язык, русский язык и литература. Либо 45.04.01, филология направления русский язык, русский язык и литература. Либо 45.04.03, фундаментальная и прикладная лингвистика. Пятое. В соответствии с перечнем специальностей высшего профессионального образования, необходимых для сертификации в системе добровольной сертификации, методического утвержденным приказом номер 86 дробь 131 Федерального бюджетного учреждения Российской Федерации, Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. Далее перечень специальность диплома 0309 юриспруденция не входит в данный перечень и не имеет вообще никакой сертификации компетентности для проведения экспертиз. Таким образом, у специалиста, составившего заключение, отсутствует высшее образование по базовым профильным специальностям лингвистика или филология. Седьмое. Листец оценивает данное заключение как неотносимое и недопустимое доказательство, не согласен с ним и возражаю. некомпетентные и не имеющие для суда заранее установленной силы, исходящие от органа, неуполномоченного представлять данный вид доказательств подписанное лицом, не имеющим права скреплять документ подписи, не содержащий неотъемлемые, неотъемлемые реквизиты в виде, в виде даты подписания, а также реквизиты, позволяющие индифицировать организацию на УГРН на читаемой печати или в шапке, а также в заключении отсутствует сам объект исследования в виде статьи. Если полистаете, там объект исследования, статья вообще нечитаема, там, там какие-то квадратики, непонятно что, что наследовало, исследовало вообще непонятно. Так, э, на основании вышеизложенного требую исключить э, заключение из материалов гражданского дела, э, номер такой-то, как неотносимое, недопустимое и недлежащее доказательство. В общем, общий смысл, что э, человек получил образование высшей юриспруденции, э, но при этом позволяет себе проводить лингвистическую экспертизу. Да, там приложены как бы 4 или 5 повышающие курсы, там какие-то микрочасы. Это что значит? Это у нас любой водитель может пойти доучиться на лингвиста и проводить экспертизы, судебные это, лингвистические. Но это же абсурд. У меня вот инженерно-физическое образование. Если я пойду на, на повышение курсов лингвиста, я что могу проводить экспертизы, что ли? Это абсолютный абсурд. Я вообще не понимаю, каким образом данная экспертиза появилась, и я бы хотел даже увидеть этого человека, который попытался, причем выводы, если вы обратите внимание, то они выводы делают, что слово «секта» носит нейтральный характер. То есть можно, в соответствии с этим заключением, якобы эксперта, можно любого назвать сектантом, что ли, или что? Ну, не упокоит Евгений. тоже признавался, что он живой человек под видеокамеру. Евгений, вы человек? Ну, в да. А живой? Ну, если я с вами разговариваю, скорее всего. То есть вы из живых человеков? Нет, я в принципе человек. Ну, вы писали, что я якобы лидер секты живых человек. Давайте, пожалуйста. Давайте здесь разбираться, разбираться в этом вопросе. Хорошо, в суде увидимся. В суде увидимся. Благодарствую. Так он что, тоже сектант, что ли? А почему он сам себя не называет сектантом? У меня все. Понятно. Судцович, часть на месте определил, ходатайской стороны отречку удовлетворить, заключение специалистов материалы дела приобщить, поскольку это правая сторона. И представляет доказательство, вы послываете свою долгую удовольствие. Относительно ходатайства о несогласии и исключении данных документов из материала дела, данное ходатайство доказ... будет рассматривать судом в совершательной комнате при оценке всех доказательств, что совокупности. Далее переходим к ходатайству следующее. Заявляйте спокойно ваше усмотрение. Экспертиза. Так, э, произ... так, так, так. Ну, большую часть я озвучил, что, оно ну, ну, не соответствует, да, э -э, Скажите, пожалуйста, вот у вас ходатайство есть поведение видеозаписи? Вы поддерживаете его? В полном объеме. Ну, я думал, что не упокоит, придет, но он не пришел. Я, ну, понимаю, что если камеры выключат, сейчас бит начну. Я, понимаю, что если камеры выключат, сейчас начнут, начну. начнут, бит Вы-то сейчас не ведете видеозапись или ведете? А я не, не понимаю ваш вопрос. Не понимаю. Обсуждается ходатайство о ведении видеозаписи в судебном заседании. Вы посредством чего просите вести видеозапись? Телефон. Телефон. Обсуждается ходатайство. А в судебном заседании в в том числе на средства, среде сложения 24, и 19, 19, 20. 19, 20. И, по охранные изображения на случай, я не согласен на своего ви видео э и использовать. Также поздравляю. А, не желаю, чтобы вы меня снимали на видео или фото. В связи с С вашей стороны. По а я возражаю. С чего с чего они взяли, что камера будет на них направлена? Меня же никто не спросил, куда будет камера направлена. Я хочу сам, сам а себя вы... показывать. Сам, сам с... себя снимать. Да, де... фиксировать свои действия на видео, чтобы потом в дальнейшем разбирать их. Хорошо. Суд, совещаясь на месте, определил ходатайство стороны сами деньги видеозаписи удовлетворить, за исключением э, съемки представителей э, стороны ответчика чтобы мы их Давайте дальше. Я, я, хочу. Отрожать, а, да? Да? Да. я хочу уточнить. Э, в зале присутствуют два ответчика, третий отсутствует. Третьего ответчика я могу фиксировать на видео. Карча Евгений Николаевич. Карча Евгений Николаевич с третьим лицом. Нет, с ответчиком. С ответчиком, уважаемые судья, представитель Карча Евгений Николаевич выставляет. Удовлетворение видеофиксации именно его зале судебного заседания в городе Есть дополнение? Конечно. Что это за журналист, который стесняется? Понятно. Суд часть на месте в данной части ходатайства э -э, отказать разрешить стороне са, снимать судебное заседание свои действия э -э, в рамках судебного заседания поскольку сторона ответчика, в том числе э -э, короча в неделю своего представителя, возражает против их э -э, записи, видеозаписи э -э -э, против видеозаписи их э -э, со стороны сами э -э, далее ходатайства с вашей стороны об отложении судебного заседания у вас когда Подождите, С я... С материалом дела вы не ознакомлены, вы говорите. Да, я не ознакомлен. Я хотел до отложения заседания еще, еще одно заявление сделать. Да, давайте делать. Пожалуйста. Заявление об обеспечении общественного порядка. Значит... 20 февраля 2023 года, 21 февраля 2023 года и 22 февраля в Сургутском городском суде по адресу улицы профсоюзов 37 состоялось открытое судебное заседание. По уголовному делу номер такой-то по части 1 статьи 110 УК РФ это доведение до самоубийства в отношении Матвичу Польга Резонансное дело в городе Сургут местные СМИ его игнорируют. Я единственный, кто освещает последние 4 заседания. 22 февраля примерно в 16.35 в коридоре пятого этажа под видео, аудиопротокол, в присутствии более восьми свидетелей, Карча Евгений Николаевич, действующий под псевдонимом журналиста, не Евгений Николаевич, совершил предположительно из хулиганских побуждений нападение на журналиста, заместителя главного редактора информационного агентства Камчатский регион Антон Николаевич Булгаков. Выхватил у него телефон и силой опасно кинул телефон в сторону посетителей и работников суда со словами на букву «Б» оканчивается на мягкий знак «Убери его», сказал «Ты что меня снимаешь? Можешь, можешь суд на меня подать». Пятое. Телефон пролетел в опасной близости примерно 10 сантиметров от мужчины, который стоял спиной кидающему, и телефон чуть не попал женщине в левую ногу. Женщина еле успела брать, убрать ногу. Эта женщина, это помощник судьи Амрахова Оксана Владимировна. Кабинет номер 519 судьи Купецкая, ЕВ. Брошенный непокоен телефон пролетел более 30 метров по коридору и мог причинить ущерб жизни и здоровью посетителей и работников суда, в том числе женщине помощницы судьи. Данные факты подтверждает видео, доступное в сети интернет на YouTube-канале «Сургутнадзор-2» под названием «Вместе мы группа» или «Покушение на убийство телефоном». Вопросительный знак от 2023.02-2022 «Сургут» по ссылке такая-то, а также видео, доступное в сети интернет на YouTube-канале «Сургутнадзор» под тем же названием «Часть 2». По данному происшествию, 22 февраля 2003 года в МВД России по городу Срубут был оформлен протокол принятия устного заявления о преступлении. Идут уголовно-процессуальные проверки. В действиях КАРЧИИ усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного в части 3 статьи 144 УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста». Вот удостоверение журналиста с применением насилия и угрозой применения насилия, а также статьи 167, 213, 285, 286, 330 УК РФ. По факту 20, 21 и 22 февраля на открытых судебных заседаниях не было ни одного судебного пристава для обеспечения охраны общественного порядка, что, в принципе, и привело, наверное, спровоцировало, спровоцировало самого, в кавычках, не карчу, так как ответчики признали, что у нее есть лишняя неприязнь. Для предотвращения будущих возможных правонарушений и преступлений со стороны КАРЧИИН, для обеспечения охраны общественного порядка, для обеспечения безопасности работников суда, обеспечить присутствие судебных приставов на всех судебных заседаниях, в том числе по ВКС в Ругутском городском суде, здесь на месте. Ну или если он в Викторе Мурке явится, можете у себя обеспечить, потому что мало ли что может произойти. По данному гражданскому делу, вынести, пожалуйста, определение и приобщите к материалам дела. Требую обеспечить охрану, то есть присутствие приставов. 12 марта 2023 года, естественно, правил в Ленский районный суд, города Египенбург, Сыровской области, ходатайство, об ознакомление с материалами дела, далее ходатайство, через систему Газправосудия либо через почту России. То есть... Либо отсканировать и газ правосудия выложить, либо отксеротопировать э, и отправить на почту. Я могу привести все нормы права, это возможно, это реально. Люди так делают по всей стране, но почему-то суды у нас э, э, очень массово, колоссально сопротивляются всему этому. У меня, допустим, нет ни денег, ни средств, ни возможностей, ни времени. Я занят резонансным делом, освещаю его. У меня нет времени приехать и ознакомиться с материалами дела. До настоящего времени о результатах рассмотрения ходатайства ИСТУ неизвестно Истец с материалами дела не ознакомлен Ответчикам было предоставлено заключение специалиста Так, так, так, от неизвестной даты Но это мы уже рассмотрели Не доверяя этому заключению Так, так, так, А, подождите А где у меня этот экспертизу? Я извиняюсь, подождите я хочу, Нико, с... никто, никто. Я хочу Нико, сначала никто. заказать экспертизу, а потом уже отложить. А, э, то есть вы э, готовы рассматривать вопросы назначения судебной лингвистической экспертизы? Да, я хочу заказать экспертизу, но я не готов определиться с, с кандидатами. То есть вот как раз в отложении, э, э, в отложении заседания я на это указываю, что мне ну, необходимо... Да, я не делаю в связи с тем, что ознакомиться с материалами дела, это раз. Возможно, найму какого то человека или адвоката, у меня есть знакомые в Екатеринбурге придут вам ознакомиться. Это просто вопрос времени. И второе, это отложить в связи с тем, что я хочу заказать экспертизу, но мне необходимо, я уже предоставил все основания, в принципе, которые ну, однозначно высказывают, что в судебных экспертизах слово «секта» однозначно несет негативный характер. И это не мое Мнение Это мнение академика, кандидата наук, не помню, на Н как-то фамилия, но ну, там материал дела есть. Вот, Но я так понял, отвечать с, с этими выводами не согласны и представлять какое-то свое заключение специалиста, не, не эксперта, который вообще не имеет высшего образования по этой специальности. Поэтому я хочу заказать судебно-лингвистическую экспертизу. Возможно, в том же учреждении Ассоциация лингвистов Юга России, но прежде чем, скажем так, определиться с кандидатами, мне необходимо как минимум две недели, то есть обзвонить всех, всех кандидатов. Я здесь, в Сургуте, нашел, я в Екатеринбурге нашел и в Ростове нашел. Мне необходимо время, чтобы созвониться и определиться с кандидатом. В связи с этим прошу перенести рассмотрение дела как минимум на две недели позже. Вы расходы готовы нести на судебную экспертизу? Вынужден. Организую прямые эфиры, соберу денежный совет. Народ поможет. Хорошо. Обсуждается ходатайство. Об продолжении судебных законодательства в связи с тем, что сторона ССР хочет заявлять на судебную экспертизу проведения и предоставить документы на экспертов и вопросы. В принципе, против проведения по-настоящему делу, не возражаем, но я считаю, что оказаться заявленным преждевременно сначала, я прошу, предложил, лучше и изложить свои осколки, э, требования, чтобы мы уточнили все вопросы, а потом уже отложить для того, чтобы решать вопросы. В общем, не потому что нужно установить, где вопросы права, где вопросы лингвистики, в частности, как бы с вопрос, вопросом, а потом не возражать. Нет возражений против такого ходатайска. Сначала заслушать стороны, а потом вернуться. Вопросы назначения экспертизы. А смысл слушать, если экспертиза все наши мнения перебьет? Это же эксперт, линг лингвистический эксперт. Нет, а... С другой стороны, просто есть к вам, видимо, вопросы, я так понимаю. Может, у нас, может первый раз сейчас вот у нас получилось? Я, может, я, пока не го... я пока не готов отвечать на вопросы, потому что у меня самого много вопросов. И прежде чем вступать в дискуссию, мне нужно мнение квалифицированного, компетентного, компетентного специалиста-эксперта. Именно эксперта. Хорошо. Относительно вашего ходатайства о с материальным делом, мы вам ответ направляли, у нас а, есть возможность вам доступ к делу но там подружены только э, наши электронные документы, наши, не все материалы дела. Соответственно, мы с э, таким электронным делом вас можем ознакомить. Также под, под протокол суд разъясняет вас, вам право действительно привлечь к участию тогда представителя. вы можете доверенность бесплатно в по месту жительства своего, например и подскажите, подскажите, предоставить мне. возможность своему представителю путем фотографирования материала дела с материалами дела в находе. К сожалению, инструкции по делу производства, обязанности суда по сканированию материала дела в направлении в всего дела не предусмотрена. А подскажите, вы сказали что безоплатно, это каким образом? По а месту жительства же вы в оформить доверенность. Через кого? Через директора управляющей компании? Через управляющую компанию или ТСЖ, да? Ну, у нас дело в том, что у нас с ними слишком хорошие отношения, чтобы вообще встречаться. <правда> Образно говоря. У нас шоу здесь или что? <г Assassin's Creed> у нас здесь управляющая компания, рабочее место. Будьте добры, сюда пройдите вместе с вашим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 Алексей Я руки вот сюда, видите? Руки я не распускал. Не... Образно говоря. А я? Я, я решу этот вопрос, не волнуйтесь. У вас просто такое право есть, и суд вам его разъясняет. Относительно ходатайства подложения, поскольку в настоящее время сторона ИСА пояснила, что не готова, пояснила давай, так как необходимо время подготовиться. А, суд, со счастьем, если определил ходатайство удовлетворить. Еще у сторон есть ходатайский? или до обещание, нет более контакта, тогда отложить судебное заседание, нам же просто ВКС еще надо согласовать. Да, да, да, обязательно. 18 мая тогда в 14.15, можете? Я могу, а здесь ВКС... ЦС... Тоже можете? Ну вот мы, мы сегодня направим заявку. Мне, в принципе, удобно любое время, поэтому зависит от ВКС и от ответчиков. Слушайте, все, тогда, послушайте, я на месте определил, когда предваритель положить в судебное заседание на 18 мая 14-15. Будьте добры, пожалуйста, тогда к этому заседанию кандидатуры для экспертов, которые вы намерены заявить вопросы для лингвистической экспертизы, сторонам тогда направить также заранее, чтобы сторона подготовила. Если с вашей стороны тоже будут кандидатуры и вопросы, вы будете добры стороне неисправа, пожалуйста, тоже заранее представьте, чтобы сторона истап в суд 18 марта ваша кандидатура тоже явилась готова. Все, нет больше второго дополнения Хабаровск? Нет, нет, нет, нет. уже Суде... отсутствия. Суд разъясняет, что срок изготовления протокола составляет 3 рабочих дня, подача замечательного протокола 5 рабочих дней, вправе получить аудиозапись протокола судебного заседания по ходатайству с приложением электронного носитель для его записи. Как вариант, вы можете нам пустой диск направить по почте, мы вам запишем все аудиопротоколы. И вышли тебе обратно. Обратно. обратно? Да, вышли обратно. Да, только диск должен быть пустым. Никакой записи на нем, на нем быть не должно, поскольку программа не позволяет дозаписывать. Только на чистый пустой диск. Подождите, я хочу да. уточнить. Диск DVD подойдет? Ну вот CD. обычно CD. он все, подойдет. Все, только чистый. Да, только чистый. Да. DVD-R DVD будет предоставлено. Ну, да, то есть вы правильно вид такой полходах электронный носитель представить, можете флеш-носитель представить, но тоже пустой. Добро. То есть, если он будет не пустой, мы не сможем записать. Добро. Вот, в связи с этим судебное заседание закрыто. Спасибо большое. Благодарствую. Да, на разбежание И вам благодарствую. Как да, у них ничего нет. Ни свидетельства, ни удостоверения, ни приказа. Вообще ничего нету предоставляет приказ, что он в подразделение, структурное подразделение города Сургут устроил. а в Сургуте нет такого подразделения, куда он устроен, с какой зарплаты? ну, с че? Ну, ты посмотри, судья там <ооооооу> чего-то <доооу> такого. <соу> <соу> Не-не-не, нормально, нормально все идет. Хорошо. Ты, извините, здесь дорогая техника, <поо -оу> коридор, если <по -у>. можно. <можешь>, а <по -у> а может... я не собираюсь здесь на я собираюсь. Но это время надо. А, а, а что, дорогая техника? Ну, Я... Девушка просто говорит, что постоит. А, что, могу испортить? Активный. Могу испортить или что? Вы можете потом... Вы меня в чем-то подозреваете, что ли? Или Нет. Я вас ни в чем не подозреваю. Я не забираю тебя. Так, чтобы вас не задерживать, сейчас быстренько вот <звук> Секту какую-то... Сами без документов действуют, тысячи жизнь. Благодаря, что тебя, заселене. Видишь, как молодец, подсказывает, диск пришлите, безоплатно, доверенность оформите. А я знал, как безоплатно оформить. Я просто решил в это. Дальше прощупать, подскажется она, что через управляющую компанию или нет. Вы найти кого-нибудь в это, Екатеринбурге, чтобы он пришел, ознакомился, полностью щеткал. Угу. Да. Я просто в шоке. Устава нет, редакции нет, главного редактора нет, подразделения нет. Где он работает вообще? Они всю вину на него хотят спихнуть. Лично неприязнь. И они только глядывались, чуть шею не свернули. Кто там, кто там? Они ожидают, что придет какой то Да, да, да. Красавчик. А судья молодец, сразу сообразила. Может кинуться еще раз. <связать> на меня или на судьи. <связать> Обеспечить охрану. Странным из-за того, что постоянно Я истину во всем ищу не сплю Наша планета Шесть разных пазлов континента Которые скрывают тайну О нашем мироздании света мы однозначно обладаем, в количестве преобладаем, кому угодно победим силой мысли. Закон свободной воли мы лучше достойны, мы в праве выбираем. Любить, а не страдать Добро творить и созидать Не верь С экранов говорят неправду Им это выгодно и важно Держи тебя на поводке Уйди. Не верь Что мы отличные, мы вечны. На первом месте человечность вечность, что мы на воласке И на воласке. Нашу планета Шесть разных паслов континента Которые скрывают тайну о наше мироздание силами света мы однозначно обладаем в количестве преобладаем кому угодно победим силой мысли закол свободной бабу мы больше вас достойны мы в правде выбираем Любить, а не страдать Добро творить и созидать Закон свободной воли Мы лучше во достойны Мы вправе выбирать Жить, любить, а не страдать Добро творить и созидать Верь мне, хватит спать в мне, Пора вставать, вернее, хватит спать. Пора вставать, с колен вставать. Закон свободной воли, мы лучшего достойны. Мы вправе выбирать Жить, любить, а не страдать Добро творить созидать нет, нет. нет, нет. Хватит спать Пора вставать С вставать